здравствуйте господа солисты бюро переписи населения в сша опубликовало интересную статью согласно их исследованиям в течение последних шести лет количество людей которые принимают решение не заводить детей сознательное решение обычно таких людей называют child free так вот количество таких бездетных и не желающих заводить детей неуклонно увеличивалось в последние шесть лет Бюро переписи населения в США провело опрос и среди сотни причин не иметь детей выявили 20 основных. Причина первая. child-free меньше загрязняют окружающую среду. Для нас, конечно, это нонсенс, так как у нас даже дерьмо не принято за собаками убирать. Но для среднего американца это, очевидно, важно. Там довольно-таки популярна всякая разная экошиза. шиза Вторая причина – сексуальная жизнь человека child-free продолжается. Человеку достаточно пообщаться со своими детными друзьями для того, чтобы понять с рождением ребенка сексуальная жизнь резко идет на спад. Ну действительно, если вы очень любите шпипиндохаться, и особенно громко, и особенно страстно, как вы это будете делать круглые сутки, если кругом бегают какие-то дети? Приходится заниматься любимым делом так, чтобы дети не увидели, когда они в школе или когда они там в детском садике. Ну, в общем, такая себе романтика. Причина третья. Child-free выглядят моложе. Дети вызывают стресс, а стресс, в свою очередь, заставляет людей не только выглядеть старше, но и чувствовать себя уже старше это кстати объясняет что люди которые нарожали детей обычно считают child 3 какими-то инфантами или инфантилами им просто кажется что они старше что они умнее что они опытнее и что их жизненный опыт это единственно верный жизненный опыт которому прям все должны следовать Причина четвертая – люди самостоятельно не хотят допускать перенаселение планеты. 8 миллиардов человек – это и так уже слишком много. Причина пятая – на карьере приходится ставить крест, если начинаешь заниматься рождением и воспитанием детей. А child-free этого не хотят. Особенно этого не хотят child-free женщины. Если семейный мужчина все-таки может продолжить карьеру, свесив все обязанности по рождению, воспитанию и выхаживанию детей на жену, то женщина, которая занимается этими детьми, соответственно, ни о какой карьере уже мечтать не может. И если вы посмотрите на реальных карьеристок, на каких-то великих актрис, на великих певиц довольно известных, то довольно часто встречается такой вариант, когда у них детей нет. Детей нет, возможно, даже не по той причине, что эти женщины никогда их не хотели. А дело в том, что с таким графиком работы и с постоянными гастролями, семья и дети – это, в принципе, невозможное явление. Причина шестая. Уже так свободно не попутешествуешь. Хочешь на выходные слетать в Рим, например. Если нет детей, тебе повезло, у тебя обязательно получится. Конечно, если надорвать все жилые нервы, получится слетать и с ребенком, и с детьми. Но это дороже, это больше стресса, меньше удовольствия, да и получится далеко не у всех. Причина седьмая. У детных людей меньше времени для сна. Но это вообще ни для кого не секрет. Чайлдфри любят поспать. Причина восьмая. Child free не беременеют. Безусловно, есть женщины, которым нравится беременность, но таких немного. А это в основном то еще удовольствие для женщины токсикозы, огромное пузо, нагрузка на спину и в конце еще часами мучительно больно выталкивать этого ребенка из себя. Причина девятая. Это, конечно же, деньги. Согласно исследованиям CNN, в среднем пара тратит на ребенка 233 тысячи долларов с рождения и до 18-летия. И в эту сумму не входит колледж. Автор статьи читал исследования на эту тему из Германии, сумма получилась очень похожая. Можно подумать, что там получают много, и для них это не деньги, ничего подобного. Это в среднем 100 месячных зарплат. Что интересно, касательно России, количество денег, необходимых для выращивания и воспитания одного ребенка, варьируется от 3 миллионов до 9 миллионов. Но это в среднем и в ценах 2021 года. Понятно, что инфляция по-своему растает, какие-то коррективы, но вот для того, чтобы вы понимали, какая сумма нужна на ребенка, это от 3 до 9 миллионов. Причина 10. Отношения не испортятся. Исследования говорят, что статистически отношения портятся, когда в уравнении появляются дети. И действительно, заметьте, это правда, это сущая правда. Как только у пары появляются дети, то сразу возрастает риск расставания и развода. Большинство... Пар разводятся в первые три года после рождения ребенка. Их отношения очень сильно портятся в этот момент. Возможно, дело, конечно, в воспитании, возможно, конечно, дело в том, что мы перестали там соблюдать какие-то традиции, но факт есть факт. Причина одиннадцатая. Никаких детских истерик. Вы все наверняка видели детей, приходящих в истерическую ярость, когда им что-то не дают или запрещают. Особенно дети любят это делать на людях для того, чтобы опозорить своих родителей. Так вот, людям, которые детей не заводят, такая ситуация не грозит от слова «вообще». Причина 12: Статистически детные люди болеют гораздо чаще простудными заболеваниями. Оно и не удивительно, Дети подхватывают микробов в школе и приносят их домой. Причина 14. Вы знаете, что такое play date по-английски? Многие бездетные не понимают этого термина, а на самом деле он означает примерно следующее. Можно мой ребенок поиграет с вашим пару часов у вас дома, Уничтожит ваш дом, взбесит вас до припадка и все такое. Потому что мне нужно от него отдохнуть. Мне нужно с кем-то сходить в кино, например, на взрослый фильм. Причина 15. Ваш дом тоже никто разрушать не будет. Хотите всегда белый паркет и не раскрашенные фломастерами стены. Если у вас нет детей, это у вас будет всегда. Причина 16. Люди не хотят передавать детям свои негативные черты характера. На самом деле характер не всегда передается по наследству и бывает, что вообще не передается, поэтому здесь причина такая на самом деле условная. Но достаточно того, что люди в это верят. Люди верят, что их негативные качества как-то передадутся их детям и не хотят этого делать. Причина 17. Вам не придется включаться в детские игры и тратить время на эту дурь. Вы любите, например, делать кулоны из вареных макаронов или плеваться пшеном из коктейльной трубочки. Чайлдфри обычно не любят заниматься такой ерундой. Причина восемнадцатая. Самому можно оставаться ребенком, сколько влезет. Детство у вас точно закончится с рождением малыша. Но здесь на самом деле кому как. Кто-то хочет взрослеть, заниматься серьезными вещами, а кто-то и в 40, и в 50 лет будет гонять в танки и проходить компьютерные игры. Но сейчас это может даже приносить большие деньги. Поэтому непонятно, почему взросление связывают именно с рождением ребенка. Может быть, просто человек движется в тренде, а тот, кто родил много детей... Он этого тренда избежал по понятным причинам. Причина девятнадцатая, по которой люди не хотят иметь детей. Вы всегда сможете купить себе неприлично дорогую шмотку. Или неприлично дорогой гаджет. Или любимый автомобиль. А вот с детьми объяснить себе же необходимость подобных трат, когда твой ребеночек кушать хочет, вот уже не выйдет. И, наконец, причина 20. живем один раз, лучше прожить эту жизнь для себя любимого. Огромное спасибо админу паблика ChildFree за перевод этой статьи с английского языка. А если что-то упустили если вы знаете еще какие-то причины по которым лично вы не хотите иметь детей напишите эти причины пожалуйста в комментариях и тогда я смогу сделать более подробный ролик например 100 причин или 200 причин или 1000 причин никогда не иметь детей спасибо за внимание.